Дорогие друзья, Молчановка совместно с книжным магазином «Букбокс» рада представить вам выдающегося популяризатора математики современности, ректора института Дмитрия Пожарского, Алексея Саватейова. Друзья мои, ну спасибо вам всем, что вы пришли. И еще я хочу сказать странную вещь. Простите, что я три года назад сменил все-таки Иркутск обратно на Москву. Простите меня. Ладно, я не хотел, но так вышло. Значит, еще некая удивительная вещь перед тем, как мы перейдем к математике. Вот есть Гриша, которому я очень благодарен, и Лариса Александровне тоже. И вот это явно какая-то вот большая тусовка вокруг молчанки. И эта тусовка каким-то невероятным образом не пересекается с тусовкой, которую я здесь хорошо знал, вокруг Сашки Филатова, который там сидит. Вот, так вот, было бы странно Иркутскую иметь две разные большие высокоинтеллектуальные тусовки, правильно? Поэтому их надо слить в Соответственно, э, Саша, Гриша, вот... Э, Адреса сливайте, будет гигантский спам-список на весь Иркутск. А может потом выяснится, что есть еще какая-то огромная тусовка, да? Которую уже и мы все не знаем, кто здесь присутствует. Вот. Ну что же, значит, я хочу несколько частей сделать. И вначале для разминки мозга блиц-вопросики такие, блиц-задачки. Ну, например, вот мы... В Больших Котах у нас там э, домик, мы там отдыхаем. Вот. То есть я, на самом деле, не совсем уехал, каждое лето мы возвращаемся надолго в эти края. И вот у нас насос, который э, из Байкала водичку сосил. Ну, то есть высасывает водичку. И вот как-то я э, включил насос, а какие-то идут двое. И говорят, ты смотри, весь Байкал не высоси. Ну и я придумал задачу. За сколько лет я высосу этим насосом весь Байкал. За ну, сколько он пополняется? Нет, нет, если... Вот отключить все реки. Ну, в математике они, и, и, они с чем имеют дело? С, со сферическими конями в вакууме, да? Сферический Байкал в вакууме отключает все реки. После этого мы начинаем сосать воду из него. И вот вопрос, за сколько лет мы высосим весь Байкал? Какой объем воды? Ну, это тоже вопрос, это и математика плюс география, да? Хорошо, а поднимите руку, кто знает объем воды в Байкале? Так, ну это маленькая ошибка всего на три порядка, То есть 27 тысяч. Значит, 27 тысяч кубических километров. Да, ну хороший вопрос, с какой скоростью мы высасываем. Действительно, ответ будет зависеть, но будет отличаться, ну может быть на один порядок, да, то есть очень хороший насос от очень плохого отличается на один нолик вправо, то есть будет либо вот X лет, либо 10, 10 X лет, либо что-то между. Ну, там возьмите какую-то абстрактную скорость, типа литр, литр в полминуты или что-то в этом духе. Ну, а, хорошо, а, наверное, 10 секунд литр – это уже соответствует реалии. Нет, нет, нет. Ну ладно, пусть будет, ну, так как бы, а, какая, в общем-то, разница? Ну, если быстрее, будет немножко быстрее. Значит, 10 секунд литр, да? Это называется, на самом деле, у меня в последние пару лет оформился не, не оформился такой, как бы, круг сюжетов, коротких-коротких, которые, ой, я тебе должен книгу за вчерашнюю победу в конкурсе «Сколько дней рождения» совпадает, правда? Да. Как тебя зовут? Лёня. Лёня выиграл вчера книгу при удивительных совершенно условиях. Значит, мы гадали, сколько, это был «Вайка Лайф»? Да, вот, вот она, да, значит, а давай прям подпишу самое чем-нибудь, подпишу, или, может, у есть ручка. В общем, был Байкал Лайф, супер фестиваль, без всякого преувлечения, лучший фестиваль на свете, который есть. А я видел много фестивалей, я знаю, о чем говорю. Самый лучший фестиваль, это Байкал Лайф. И вот на нем была лекция по математике моя. И мы в какой-то момент стали выяснять, сколько совпадений дней рождения будет в зале, в котором мы находимся. Ну и кто-то там поставил на ноль, кто-то на один, кто-то на два, ну там потом поставили там на три, на четыре. Ну, там, 5, допустим, 6, и вдруг Леонид говорит, а я ставлю на 10, а, Пропустил предыдущие. Да, но потом там предыдущие тоже они больше 10 никто не решался ставить, потому что все были уверены, что совпадение... Ну, так было видно по лицам, что, скорее, э, люди верили в 2 три совпадения. А было 10 совпадений, и при том количестве народа, которое вчера было, это, ну, как бы... Я ожидал примерно этого. Даже я думал, что, может быть, повезет так, что ни один из ответов, да, не будет верным, будет больше всех. Но вот самый большой ответ Лёня, значит, догадка, так, Лёня от автора за блестящую догадку. Вот, и подписываем вчерашний днем, потому что это было вчера. Держи! Ну, ну вот. <свят> ну что, давайте э, проведем быстрое вычисление. Да? Вот один из таких сюжетов это э, арифметика вокруг нас. Вот этот круг сюжетов, арифметика вокруг нас, таких коротких сюжетов. 10 секунд литр, да, хорошо. Нам нужно в литрах э, теперь измерить объем Байкала. Ну, 30, 30 э, округляем до 30 тысяч. 3 на 10 четвертый кубо-километр. Сколько в кубо-километре литров? 6, 6, 6, 10, Отлично, молодцы. Есть еще математики на Руси. Не перевелись. 10-12. А почему? Потому что сколько в километре, в километре, э, дециметров? 10-4. Возможно, в куб степени перемножаются. Получается 10-12. Значит, соответственно, получается вот такой вот у нас объем байкала да, 3 на 10-16 литров. Отлично. Итогом 10 секунд литров. 10 секунд, значит, э, литр за 10 секунд. 3 на 10 в 17 секунд, как вам ну, нужно в года. Но есть такая формула, которую удобно использовать, что 30 лет это миллиард секунд. 30 лет это миллиард секунд. На миллиард это 10 в какой? Значит, 10 в 9. Умножить на 3 и на 10 восьмой, да, получается? Вот так. Значит, 10 в 9 секунд это 30 лет. Значит, 3 на 3 на 10 в 9. Или 10 в десятой степени лет. 10 миллиардов лет. Мы высосим Байкал за время, которое прошло с большого взрыва за время жизни Вселенной, о чем я и сообщил случайным прохожим большим годом. Ну, так, по правде, я ее уже раньше решал, мне было интересно, за сколько времени можно слить, но в этот момент как бы она была настолько актуальна, вот как математика, да? вы зачем-то решаете эту задачу, и вдруг, и вдруг у вас есть шанс блеснуть этим знанием прямо здесь и сейчас, когда я посмотрел на них сказал, Произведение сложного чтения получаем, что мы это сделаем за 10 миллиардов лет. Ой, простите, мы пошли, не пошли, пошли, пошли. Больше не, не говорили нам, что мы высосем весь байкал. Потому что это очень долго. Так, ну еще раз разминочка для мозга. 29 февраля 2020 года. Довольно уникальная дата. Но для нас она уникальна, а, во много как бы раз уникальнее, чем для всех. Для всех эта дата уникальна тем, что 29 февраля бывает раз в 4 года. Но а, я хожу в Москве... Так, вот за колоннами, наверное, ничего да, не, не, не разглядеть, как нам, как нам поступить. Может быть, я буду то придвигать в центр а, доску, то, правда, надо да? Вот так, когда будут тут что-то показывать. Вот так, так да, 네, не видно. Ну, так лучше, да, немножко стало? Да. Так. Так вот, для, для нашей лыжной группы это еще уникально тем, что в эту дату будет поход, а ходим мы по субботам. И к концу <apartment sound vess> предыдущего сезона я пришел значит, к костру. Мы идем до костра 4-5 часов, потом еще столько же после костра у нас большие походы такие. Я обычно иду не очень быстро, там уже давно костер горит. Я прихожу и говорю, ну вот я за время пока шел, вам придумал задачу. Через год мы будем идти 29 февраля, а когда это было последний раз? Когда суббота была 29 февраля, когда да, у нас у нас группа ходит по субботу. Я им спрашиваю, когда последний раз. То есть когда была суббота, 29 февраля. Как? 28 лет. Кто сказал поднимите руку? Отлично. Совершенно верно. 28 лет назад. А почему 28? Почему не раньше? Раз в три года, года. Раз в три года. Раз в три года. Раз в три Раз в четыре года. Визокосный год раз в четыре года. А вот если, если это суббота в 2020 году, то какой это был неделя в 16-м году? Два. Нет. Четверг ближе или наоборот, может быть, понедельник. Либо понедельник, либо четверг. В одну, Я думаю, что понедельник. В 2017 году вторник был, ну, как бы, в 17 году не было его, да? То есть, в 2016 году это было понедельник, но нам нужно узнать про 1 марта, потому что в следующем году не будет 29 февраля. 1 марта в 2016 году был вторник, да? Да. А в семнадцатом году 1 марта было средой, да? А потом четвергом, потом пятницей, и в марта должно было бы быть субботой, но как раз в двадцатом вместо первого марта на этом месте появился 29 февраля. Поэтому был действительно понедельник и стал субботой. То есть плюс 5, плюс 5 дней недели, а в неделе семь дней. И получается, что пятерками, когда вы просчитаете пятерками, до кратности семерок. Да? Когда это произойдет? Но наименьшая общая кратная 5 и 7. Значит, получается 35. Но это не лет. 35 это не лет. Да? Это дни и недели. А каждый раз 5 дней и недели смещаются за 4 года. Поэтому, если было... 35, значит, было 7 раз по 4 года, и вот у вас правильный ответ, действительно, ровно 28 лет. Каждый 28 лет? 29 февраля 1992 года, в принципе, я мог бы еще это застать, но я тогда не знал про эту группу, ходил отдельно, и буквально через там, 3 года про него узнал, начал ходить с ними. Так, отлично, значит, вот некоторое конечно, народа будет, кто было тогда и тогда. Ну что же, это у нас разминка мозгов. Перейдем к более содержательным задачам тоже вокруг нас из жизни. Ну, например, вот все вы знаете про теорию шести рукопожатий. Но, возможно, далеко не все задумываются о том, почему их шесть. Можно ли это быстро объяснить? Как-то в Москве мне позвонили из некоторой школы и сказали «Алисей Владимирович, у нас проблемы с мотивацией детей. Они категорически не хотят слушать про логарифмы. Они говорят, что логарифмы в их жизни не встречаются. Вы могли бы нам помочь?» Я говорю, ну, если честно, я обычно помогаю тем, кто уже знает, что такое логарифм, но, но там такие приятные люди были, я решил сделать исключение. Я пришел в школу и э, спросил у них, как вы думаете, через сколько руку они знакомы с а, фермером в Конда. Ну, и как бы, значит, многие ну, знали, что через шесть. Я спросил, почему через 6, да? И наступила полная тишина. Ну, давайте ответим на этот вопрос, заодно увидим логарифм, как он есть прямо в жизни каждого из нас, да, при попытке ответить на этот вопрос. Вот. Так вот, сколько у вас? Знакомых, с которыми вы ну, вот, регулярно пожимаете им руку. Порядок величины какой? 50, да? Ну у тебя-то да. Я думаю, у меня тоже пример. да. Но вообще в норме обычно, да, у, а, у людей, которые ведут размеренный, а, регулярный образ жизни, Число это не про тебя и не про гора. меня. Вообще число Донбара, что каждый человек в среднем около 150 знакомых. Ну, да, может быть, да, но там как бы рукопожатие... Ну, хорошо, хорошо. Давайте сделаем вилку от 50 до 150, да? И посмотрим, как эта вилка повлияет нам на результат. Итак, вопрос. Значит, если это 50 то сколько человек я знаю через одно рукопожатие? То есть через вот один такой вот. Не, не прямо знаю вот так, а через одно. 50 на 50. Молодец! Примерно. Ну как бы ясно, что некоторые связи идут. Э, нет, ну тут еще назад ничего не идет, конечно. На этом уровне уже прям точно можно сказать 50 квадрат. А вот если через два рукопожатия... Но ну, хочется сказать, что 50 в кубе, правда? Потому что каждый раз, 50 раз больше, но точно это, в точности это неверно, потому что бывают треугольники вот такие вот, ну, сообрази троих, да? Там друг друга трое знают. Первый, пожалуй, руку второму, второй, третий, третий первому, да? И мы вернулись сюда, и нового человека не получили. Но это бывает... Если аккуратно это попытаться оценить, но там это достаточно ничтожный процент случаев таких, то есть по порядку величины можно на это не влиять, правда, Билл? Не, не, не принимать этого в расчет. Вот. Ну а значит дальше, соответственно, по порядку величины, но уже действительно с некоторыми такими серьезными, а, а, может быть, серьезными отклонениями вниз будет 54 а здесь 154-й. 55 й а здесь 155-й, ой. А что такое 155 Это сколько? Это население всей земли, даже гораздо больше, правда? Все, стопанули здесь. А здесь еще не стопанули, здесь 56-й надо взять, и уже тоже будет население всей земли. Поэтому... Количество рукопожатий это решение вот такого уравнения. 50 в степени х равно население земли. Вот. Или, соответственно, 150 в степени Х равно населению земли. Выбирайте. Если мы исходим из того, что у каждого человека около 150 знакомых, то число рукопожатий будет 5. А если 50, то 6. Не правда ли не очень существенная разница? То есть в любом случае это где-то в районе 5-6. Поэтому. Логарифм, да? Включается формула, что количество рукопожатий равно логарифму населения Земли по основанию числа знакомых у типового человека, у типичного человека. Вот четкая формула ну, после этого. Школьники согласились, что алгоритмы, пожалуй, действительно какое-то исключение имеют. Надеюсь, что и вы со мной согласитесь. Впрочем, я думаю, что вы с самого начала да, это понимали. Ну что, давайте теперь обсудим... Да, если есть какие-то вопросы, комментарии, вы прямо с места не стесняясь, Сразу же. Говорите, можно даже в спину вот так громко, без поднятия руки... А как оценить уменьшение за общих нагрузок, нагрузок, а урок, урок, урок. Хороший вопрос. И это, на самом деле, я сказал, что это несложно, на самом деле, это некоторая работа, вот в Ярдексе ее проделали с помощью программирования, То есть, я, порядок, я, порядок, на, на, на, на первом этапе порядок прям вообще, типа, 49 в квадрате. Вот. Тут уже типа 47 будет хобби. ну, по памяти, там, здесь 40. В общем, вот это основание снижается, но ну, реально вот, вот до сюда доходит какой-то там 30 с лишним. Вот, то есть на самом деле логарифм надо отправить по 30. То есть 6, иначе 5, иначе на самом деле 5 получается, получается меньше. Вот, 6 и возникает именно из-за того, что какие-то циклы в каком-то количестве возвращаются назад. Вот, но это по, по соцсетям просто надо смотреть а, статистику, сколько треугольников, вот, а, то есть сколько знакомых друг с другом людей, сколько там сообществ, которых все друг друга знают. И это уже довольно тонкая подстройка, но она действительно не очень сильно влияет на результат, как ни странно. Так. Ну что? Еще вопрос что границы, чьи, чьи, чьи, чьи, чьи, чьи. А, Ответ, это, во-первых, это отличный вопрос. А, Во-вторых, я сейчас объясню, почему это, почему это оказывается не очень важно. Это, это оказывается не очень важно, потому что если проследить за этим через соцсети, то устройство этих цепочек знакомств следующее. Вот 200 президентов, и подавляющее большинство цепочек проходит через эту группу. То есть поднимается от жителя России к президенту Путину, потом он сжал руку президенту Конго и дальше вниз по Конго. Вы в школе выяснилось, да, что мы с Горбачевым через э, знакомы с, через рукопожатие с э, кто там президентом был? Америки? Через Рейдона, да. Это уникальный случай. Причем всего лишь четыре человека. Уникальный случай, да, это действительно уникальный случай. Но, как правило, как правило, конечно, наоборот. То есть поднимается сюда, тут президенты, естественно, это полный граф, как говорят в математике, президенты все друг другу жали руки, ну и дальше в свою страну спускается там через мэра, потом там префекта и дальше человек, этот самый конкретный. Ну вот, например, типовая цепочка устроена ровно так, строго вверх, а потом строго вниз. Вот. А, так, следующий сюжет называется «Математика хоккея». Вот математику футбола, я не сомневаюсь, что многие присутствующие на самом деле знают, что есть канал «Математика просто» и смотрели его. Кто не смотрел и не знает, а, нет, есть группа, вот условная группа Филатова, да, она это точно знает, а вот условная группа Гриши Кенаха, она может и не знать. Но теперь вы будете все знать, я дам ссылку. Вы будете все знать про группу, про YouTube канал Математика просто. Вот, подпишитесь на него и будете смотреть математику все время. А, так вот, там на этом канале, на нем есть анализ футбольных групп. С каким числом очков можно выйти из группы, если очень сильно повезет на чемпионате мира по футболу и там, Лиге чемпионов? Очень интересная задача. А, потому что если задать ее по-другому, а с каким очень большим количеством очков можно умудриться не выйти, да там очень большая вилка, там несколько значений. Ну вот, например, можно дважды выиграть э -э, и еще ну, как бы потом проиграть и не выйти. А можно, наоборот, дважды проиграть, потом выиграть и выйти. Бывает и так, и так. Вот. А, Но ну, а вот, что касается хоккея, то про это я подумал совсем недавно. И а, было это при довольно интересных таких а, юмористических обстоятельствах. Значит... А, мой старший сын был в Сириусе в июне, а я был там недалеко, мне хотел свого навестить. В Сириус визиты родителей строго, настрого запрещено. Но сказали мне, в вашем случае мы уже можем вашу лекцию организовать. Не надо только писать, что вы к приехали. Вот, значит, пригласили, все, оплатили, все круто было, я приехал. А, я говорю, у меня будет лекция математика в футболе. У них, был, естественно, да, там смен несколько, там, в математике одна смена, потом идет э, спортивная смена, идет там смена э, балет, по-моему, что еще там и, и, имеется. Но, в общем, в этот момент был хоккей, вообще хоккей там основной, то есть, ну, как в хоккей, вот и, там идея была в том, что будут вот те работы, где у нас шанс есть уже и так хорошее положение довести до, до победы. Вот, и хоккей, э, я говорю математик футбола, он говорит, а можно хоккей, «У нас хоккеисты, я, я приглашу, вот будет для всех лекция, и вот будет как бы это самое, вот а, хоккеисты, да, давай про хоккей». Я говорю, слушай, я про хоккеем ничего не считал, остается полтора часа до лекции. Он говорит, да, ты посчитай. Ну, на самом деле, просто мой довольно хороший старый знакомый, который сейчас там распорядитель, вот, ну и я посчитал. Ну, раз надо посчитать, значит, надо. Вот хоккейная группа. Как устроена группа на чемпионате мира по хоккею? Семь. Восемь. А сколько выходит? Четыре. Четыре. Четыре. Да. Итак. Играет 8 команд. Есть две группы. В каждой группе играет 8 команд в чемпионате мира. Ну вот тут вот внизу всякие там Италии какие-то непонятные, которые непонятно как здесь оказались, которые недавно научились какие играть и уже в чемпионате мира. А вот тут одни и те же, всегда более-менее там. Вот. А, ну, Бывают редкие, очень случайные исключения типа Германии год назад, но вообще, вообще здесь там один и тот же более-менее состав, но в данном случае это совершенно не важно. Важно то, что после разыгрывания вот эти вот уходят там разбираться, кто из них дальше в следующем чемпионате мира будет участвовать, а кто вообще не будет. А, значит, эти э, участвуют в четвертьфиналах, которые устроены вот по такой схеме. Первый с четвертым, в той группе второй с третьим, третий с вторым, четвертый с первым. Ну и, соответственно, вопрос такой, с каким количеством очков, максимально возможным, можно умудриться не выйти из группы. Это первый вопрос. Но ну, а второй, сами понимаете, обратный, с каким минимальным можно выйти. Так, давайте так, да, давайте вот, да, попробуем решить сейчас ее прямо в онлайн, ну я знаю решение, я решал, но просто какие будут идеи, я буду говорить там, какие идеи приведут к решению, а хоккей а, а не знаю, приведут ли. Сколько очков за победу, сколько за А, Shoot. правильно, спасибо за вопрос. В хоккей все устроено проще, команд очень много, зато все проще устроено. В каждом матче разыгрывается ровно три очка. При этом, если победа достигнута в основное время э, в одну из трех двадцати минуток, то будет три очка победителю и 0 проигравшему, а если дошло дело до овертайма, либо тем более до этих самых буллитов, то есть если в основное время победитель не определился, то победителю 2, а проигравшему один, то есть гораздо более такое вот равномерное деление, но всегда в субе три. Так, эта информация обязательно нужна была нам, чтобы дальше думать, а вот больше нам, в общем, ничего не нужно. А в группе ничего не может быть? Не бывает ничьих, в хоккее только один ну, то есть домашний Да, каждый с каждым в конкретной стране проводится, никаких домашних гостей. То есть не лига чемпионов, а именно как чемпионат мира. И поэтому, а, поэтому, продолжая ваш вопрос, сколько всего сыграется матчей? Эта информация на тоже нет. Каждая команда членка... Не, не, не, каждая семь. Вот эти потом только будут испариваться. 8 факториал. Не 36, чуть-чуть не попали. Нет, 8 факториал тоже неверно. Значит, каждая команда сыграет 7 матчей, правильно? А команд сколько? 8. Значит, будет сыграно 56 матчей? 28. Да, конечно, 28. Я ведь каждый матч посчитал ровно два раза. Со стороны одной играющей команды, со стороны другой. Ну, а значит, это 28, и это то, что называется второй биноминальный коэффициент, C из 8 по 2 называется, количество пар в данном, ну, множестве, да, из данного, вот, если, если у вас 8, там, есть 8 человек, и вы да. поймали, и хотите составить команду дежурных из двух, да. но у вас 28 вариантов это сделать. Хорошо. Так, следующий вопрос. Когда будет все сыграно, здесь будут очки. Здесь будут там какие ну, какая-то еще, может, дополнительная информация. А здесь будут очки. Какова будет сумма всех значений вот здесь? 28 на 3. В каждом матче будет разыграно ровно 3 очка. Поэтому суммарное количество очков, набранных всеми командами, обязательно равно 84. И этим хоккей гораздо проще футбола, в котором нельзя сказать, нельзя сказать, априори, сколько будет сумма. А почему? Потому что в ничье разыгрывается два очка, а в победе 3. И в футболе нельзя эту задачу вот так, но зато в футболе четыре команды, там быстро все руками делается. Всего четыре команды, две выходят. А вот в хоккей восемь команд уже как бы так нужны как, какие-то дальнейшие дни. Так, хорошо. Теперь более сложный вопрос. Как должен выглядеть рисунок матчей в группе. Ну, вторую группу я уже могу стереть. На самом деле, она только отвлекает уже. Просто, я просто объяснил, как устроен чемпионат мира по хоккею. В данный момент уже все. Мы работаем ровно с одной группой и хотим понять, что в ней происходит. Значит, так. Какой рисунок матчей, при котором, ну, вот, при котором вы ожидаете появления команды, набравшей очень много очков, но не вышедшей? Вот, как, как должна выглядеть... Э, Э, история Скорее этого. Скорее всего, много будет овертаймов? Все равны, количество штук, да? Были... Молодец! Но почти. Это почти верно. У меня тоже была первая идея, что всем командам примерно поровну дать. Но на самом деле, смотрите, если мы дадим всем командам там, ну поровну вообще не получится, то суждено вычислить наедине за на восемь, то есть там будет четыре десятки и четыре по одиннадцать. Но это не оптимум, потому что вы можете что сделать? Вы можете взять, ну, как бы, вот что такое ужасно не повезло? Это когда пять команд, там, примерно с одинаковым количеством очков, да? Пять примерно одинаковой силы, а выйти должны четыре из них. А эти слабые аутсайдеры, минимально возможное количество очков у них. Но ноль не может быть. Почему? Ответь сам. Они между собой играют. Да, они между собой играют. Они играют между собой, и в, этих, в этих, этих между собой это ровно 9 очков. В данном случае, в отличие от футбола, не надо писать меньше или равно, больше или равно. Ровно 9 очков разыграно в играх между собой. И теперь мы, вот, конструируя эту ситуацию, мы говорим, что эти команды набирают ровно 9 и сливают всем остальным вообще. То есть все 15 матчей между этими тремя. И этими пятью, которых я зачем-то сейчас нанес на какую-то окружность или там наедемся, вот, все заканчиваются в пользу вот этих. Так, что мы делаем дальше? А что происходит, если 4-5 одинаково набирается? Значит, если две команды набирают, две или более команд набирают одинаковое количество очков, то происходят некие дополнительные показатели, к которым я сейчас немножко еще вернусь чуть позже. Но в данном случае не очень важно, потому что если, например, здесь у всех будет поровну, то ясно, что, ну, неважно по каким показателям пройдет 4 команды и кто-то сюда. То есть пока это не очень важно. Я потом задам еще один вопрос, и для ответа на него это будет важно. А пока... Это не важно, поэтому скажите, пожалуйста, о, Виталич, ты любишь хоккей!» Правильно? Скажи, как они должны сыграть, чтобы у них было одинаковое количество очков у всех пятерых? Ну никто не скажите, не важно. Я тут, я тут столько народу знаю, что я значит, постоянно кого-то могу спрашивать, кого-то знакомого. Да? Пешков, ну, 3, не ну, нет, эти вот, эти все выиграли. А что? Каждый да, значит, две выиграть, две проиграть. То есть, каждая команда, ну, вот я это условно рисую так. Все выигрывают друг у друга по кругу. Все выигрывают друг у друга по кругу. Да, а также по звезде. Тоже вот, по кругу, который образован звездой. У меня вот такие два круга, да, есть. А настоящий круг и звездный. И каждый выиграл, ну, как бы, каждый выиграл у следующего и через один. И проиграл предыдущему и перед предыдущим. И если мы по кругу это сделаем, у нас прекрасное конструирование такое, что у каждого будет из этих по 6, а еще, еще, плюс, 9, еще. плюс 9 у каждого, потому что каждый обыграл те три команды. И возникает ситуация, 15, 15, 15, 15, 15 3, 3, 3, 3, которая является допустимым розыгрышем. То есть он, он возможен. Друзья мои, естественно. Никогда на всю историю такого не было, это понятно. Вероятность такого равна там астрономическому нулю или там 10 минус 20 или что-то в этом были. Ясно, что такого и не будет никогда. Но в теории это возможно, мы можем сконструировать, и для математика это и есть критерий существования. Знаете, существует все, что возможно. Вот Принцип да, принцип математики. Все, что вы можете придумать непротиворечивым образом, существует. Поэтому. Такая ситуация может быть, а значит мы получаем, что вот какой-то из них окажется люзером, но он отправится туда же, где эти, которые по три набрали. То есть 15 мало, а 16 невозможно. Про 16 можно строго, математически доказать, что если вы, ваша команда вернулась вернула с группы с 16 очками и закончила, то она точно прошла дальше. Математическое доказательство такое. Предположим, что она не прошла. Тогда у четырех прошедших какое количество очков? Так, ну, -то равно. Равно. Правильно. Точно. Именно точное утверждение. Как минимум 16 очков. Тогда у нас будет пять команд по 16 очков как минимум. У нас 80 очков из 84. 5 команд и остается на три команды 4 очка, что невозможно, потому что они играют друг с другом. Доказательство mm -hmm. заканчено. Значит, итак, самая большая величина, с которой можно умудриться не вывести — это 15. Вот пример, и вот доказательство, почему больше нет. Эта задача решена полностью. Так, ну, наверное, теперь осталось… А, значит, вот симметричная задачу мы сейчас решим мгновенно. Итак, с каким минимальным количеством очков можно умудриться из группы выйти? И как для этого строить схему? Так, это Все наоборот, полностью, да? То есть, смотрите, эти три мочат всех. Вот эти три мочат всех. А эти вот, играют ровно, так как они здесь сыграли. Тогда, смотрите, у этих по 6, 6, 6, 6, 6, 6. А у этих, поскольку, которые мочат всех, ну-ка, точный ответ? Да, я уже слышал точный ответ. По 17. А по 15 за счет того, что они отмочили вот эти 5 команд каждая. И между собой, например, по кругу выиграл, выиграл, выиграл. Значит, 18, 18, 18, 6, 6, 6, 6, 6, 6 и вот этот шлемазл удавился туда с утра влезть. То есть, наоборот, здесь шлемазл, да, был, который не смог? Серега как там? Ой, Гриша, надо спрашивать, по-моему, ушел. Гриш, шлемазл – это неудачник или наоборот? Неудачник. это все знают. Вообще ругодитель. Это вообще… Да я… Я просто говорю, что здесь вот этот шлемазл, он такие врез в эти 4 Вот. Значит, это самое. Получается такая картина. Ну, в общем, доказательство, что с пятью выйти нельзя, оно примерно такое же, слишком много баллов будет здесь набрано в этих команд в сумме. Там я просто уже не останавливаюсь. А вот теперь есть супер вопрос. Супер вопрос. Можно ли выиграть все матчи и не выйти из группы? Судя по тому, как я задал вопрос, ответ можно, да? Если... Не в основное время. Естественно, да. Естественно, вы все понимаете, что в этом случае выиграть надо не в основное время, да? Значит, история это вопрос очень деликатный. Я, я стал решать эту задачу. Ну, понятно, что если вы выиграете все матчи в овертайме, у вас 14 очков. В принципе... Ну, что-то так на та грани, да, возможно, или невозможно. Мы видели, что с 15 нельзя, ну, можно, в принципе, не выйти. Но, с 14 там начинается овертайм, и там уже все сложнее. А, значит, если, а, вот, если мы сами конструируем себе правила того, как команда, по каким показателям команда выходит, если одинаковое количество очков, то есть вот если наш, наш как бы... А, если мы сами придумываем эти дополнительные, да, как устроено, первые это очки если несколько команд имеют одинаковое количество очков и из них должны какие-то команды выйти, а какие-то вылететь то следующее – в футболе это, ну, либо личные встречи, либо разница мячей на чемпионатах мира – разница мячей, на Европе – личные встречи. гостевой мяч еще есть, да? да но это для чемпионов, когда в гостях и дома, а, а, а здесь нет этого, то есть тут, тут может быть только либо личные встречи, либо разница мячей, да. и, соответственно Проходи, я честно вам скажу, что я просто не знал. И вот дальше происходит следующее. Я э, выганул, что будет разница мечей. Шайф. Шайф. И сконструировал, пример, То есть, нарисовал... И давайте я оставлю это загадкой. Нарисуйте соответствующий пример. Там будет две команды по 15 и три по 14. И одна из этих по 14 будет та самая, которая у всех выиграла. И если написать разницу мячей, там, вот как самый главный следующий показатель, то можно сделать так, что вот та самая, которую выиграла у всех, она вылетает. Но потом случилось досадное событие. Сейчас я про него расскажу. Значит, я ехал, все, я в Сириус приехал, я пошел на эту лекцию. Я все это просчитал за эти полтора часа, я пришел на лекцию, и, значит, э -э, лекция начинается. Я говорю, ну что? Э -э, это, в первую очередь, для хоккеистов, но вообще, конечно, для всех пришедших, дорогие балерины, дорогие музыканты. Вот. Ну и если вдруг кто? Есть из направления наука. Ну и давайте, кстати, говорю, кто хоккеисты здесь? Поднимите руки. Одна рука. Кто музыканты? Ноль рук. В зале столько же, сколько Здесь. Сотня, я даже не знаю, но, кстати, кто-нибудь посчитает так? Да. Ну, в общем, для интереса было бы круто посчитать, сколько нас здесь, но, в общем, там было бы ранее сотни человек. Так, балет, что ли? Никого. Поднимите руку наука. Все поднимают руку. М математика, отлег гуманитариев, математика вокруг нас, математика в жизни, математика в спорте, да? Все, кто пришли с направления науки. Кроме одного хоккеиста! Ну и что вы думаете, я делаю? Я подхожу к нему и говорю, так, брат, себе вопрос. Какие показатели дальше? Вапа, ну, естественно, говорю, дальше личной встречи. И я говорю, да блин, ну что такое? Тогда ничего не выйдет. Значит, и так, по действующим сегодня правилам так не получится. Потому что личные встречи идут на первом месте, а придумать так, чтобы у него было строго меньше очков, чем четырех, невозможно математически. Поэтому все-таки ответ такой. Это почти возможно, но все-таки невозможно, если вы выиграли все матчи, вы вышли. Из-за личных встреч. Вот. Вот, так вот такая ситуация получилась. Вот. Но, но, но действительно, если вы берете районисты мещей, то я всем советую сконструировать пример, это красиво. да? То есть если когда нибудь изменит да? Но просто знайте общие правила. Вот. Он знает текущие правила, но если их изменят, то такая ситуация теоретически станет возможной. Так. Теперь я попрошу прощения у всех, кто был вчера, и один сюжет хочу повторить из вчерашних, потому что он очень красивый. Сюжет называется... Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада. Что дальше? Ящерица спорта. Камень, вода и железная рука. Совершенно верно! Совершенно верно! Ладно. Сейчас я э, раздобуду соответствующую таблицу. Значит, э, камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада, карандаш, огонь, вода и железная рука. А, мне эту игру поведала девочка Оля, мама, которая находится в зале, год назад. А почему девочка Оля не пришла? А, понятно. В общем, значит, она мне поведала правила этой игры и продиктовала таблицу выигрышей и проигрышей. А, на самом деле это шутка, интересная и красивая с точки зрения теории игр ситуация. Что такое обычный камень-ножницы-бумага? Как вы считаете, в нее играют люди, ну, если вот коротают время? То есть какая стратегия у человека при игре, а в обычный камень-ножницы-бумага? Никакой. Никакой. И это совершенно точный ответ. Если его перевести на математику, ответ такой. С равными шансами показывать то камень, то ножницы, то бумага. И это единственное, что можно делать при любой другой стратегии в ответ будет существовать стратегия, которая вас систематически будет обыгрывать. А такую стратегию нельзя систематически обыграть. Наоборот, любое действие в ответ на такую стратегию дает нулевой выигрыш. Это то, что называется равновесие. Равновесная стратегия, да? То есть, если вы играете с такую стратегию, я могу играть ее, как любую другую. И если я играю ее, то вам тоже все равно выиграете ее. Так вот, ситуация вот в этой игре совершенно иная. Гораздо более деликатная. Итак, все дети России, слушайте всех, кто играет в эту игру. И поправляйте, потому что э, правила немножко меняются. Она еще не устоявшаяся. Я, например, услышал с тех пор, что есть какой-то пистолет вместо карандаша. Э, и что это тоже бывает, играют. Поэтому пока еще... Значит, но, поэтому я сейчас буду рассказывать про игру, которая в редакции «Девочки Оли», пошедший сейчас в третий класс, да? В четвертый. В четвертый класс, да. Вот, значит, итак, а, камень, ножницы, бумага, колодец. Вот это вот там, бутылка лимонада, это на самом деле показывается колодец, а, вот, а самой бутылкой лимонада для что слова просто показывает колодец. Вот, дальше, значит, идет железная рука и карандаш. Про остальное, значит, Оля говорит, что ни, ни, на самом деле больше ничего нет, вот это шесть, их шесть, вот, колодец, железная рука и карандаш. И вот таблица «Кто кого бьет?», «Кто кого бьет?», таблица, по крайней мере, вот версия Оли выглядит следующим образом. Ну понятно, что по диагонали идет ничья просто. 0,0. А, а, дальше. Вот здесь тоже э, установлена ничья. То есть ножницы с карандашом. Э, О, я не была уверена. а? а, а ой, а, а что с ними сделать? А, ой, да! Точно! Для бумажки, сейчас. Раз. И два. Вот. Видите, здесь все исписано формулами. Это я искал равновесие. А, но на самом деле. Я его искал долго, а проверить, что оно равновесие очень быстро. Поэтому искать мы не будем, мы просто проверим. Значит, итак. Э, камень точит ножницы, заворачивается бумагой, тонет в колодце. И э, значит это самое, ну, его, короче, железная рука сминает. Вот здесь, кстати, есть вопрос, да? Может быть, где железная рука, наоборот, камнем тоже точится. Ну, будем вот эти правила, значит. Ну, а карандаш камень ломает. Вот. Ну, нижнюю строку можно, понятно, просто... То есть тут все симметрично, только наоборот. Вот. То есть там, где здесь плюс, здесь должен стать минус, потому что это же самая комбинация, по сути. Вот. Теперь ножницы с бумагой, понятно, плюс. Вот. Дальше идут два минуса, то есть ножницы тонут в колодце и железная рука их ломает. Здесь вот неизвестно, поставим просто ничего. Тут, соответственно, минус плюс-плюс ничья. Дальше бумага плюс-минус-минус, минус, то есть бумага а, накрывает колодец, поэтому она у него выигрывает. А железная рука ее, естественно, сминает и карандаш ее списывает поэтому тоже выигрывает. Наконец осталось колодец с железной рукой, а, значит колодец топит железную руку. А, и по этим правилам он еще и размачивает карандаш, лишая его силы. Вот, здесь два минуса, и железная рука ломает карандаш. Все. И мы ищем равновесие. Первое утверждение. Смесь по 1 -6 не является равновесием. Кто скажет почему? Первое утверждение. Первое утверждение что вопреки первой гипотезе, которая пришла в голову, когда я узнал эту руку, смесь с равными шансами по одной шестой каждой фигуры не является равновесной стратегией. То есть против нее можно выиграть. Чем? Рукой и колодцем. Отлично, да. И там был даже сзади ответ, но вот мальчик молодец, сразу увидел. Значит, железная рука очевидным образом в четырех случаях такую стратегию побеждает и а в одном случае проигрывает. То есть в среднем железная рука очевидным образом втрое более эффективна, да? чем наоборот, то есть железная рука выигрывает. Ну колодец тоже. Четыре и один минус. Совершенно верно. Именно так и, собственно, надо решать. Значит, теперь что мы хотим? А, мы хотим понять, а как вообще должно тогда устроено быть жизнь? Ну, значит... Если так, ну, на самом деле, сэрчники гипотеза уже, что вообще-то не все э, эти стратегии реально будут использоваться в равновесии. Ну и э, э, так как обычный камень-ножницы-бумага – это вот такая табличка, где плюс-минус-минус-плюс-плюс-минус, -минус -минус -минус, да, то есть, ну, как бы круговая, то <косле> после долгих мучений я нашел здесь две круговые таблицы, мог найти сразу, если не был такой дурак. То есть можно было бы сразу решить задачу напрямую, найдя... Здесь соответствующие таблицы. Ну какие тут есть таблицы? Есть вот такая и вот такая. Ну вот я утверждаю, что такая не подходит. А что это значит? Я предполагаю, что стратегией в этом случае будет ножница, бумага и колодец. Но действительно, ножницы бьют бумагу и проигрывают колодца, да? Бумага проигрывает ножницы, выигрывает у колодца, а колодец выигрывает у ножницы, проигрывает бумаги, то есть все по кругу. Но в данной ситуации этого недостаточно, это неравновесие. Кто объяснит почему? Потому что, есть рука. Потому что опять есть железная рука. И на этот раз надо смотреть, что здесь два плюса и один минус. То есть если против вас используются ножницы, бумага и колодец с равными шансами, как раньше камень, ножницы и бумага, то вы железной рукой их отмочите вот этих двоих, а это вы будете проигрывать. То есть в двух из трех случаев вы выигрываете, в вы одно проигрываете. Значит, эта ситуация неустойчива относительно введения, и рассмотрения остальных стратегий. Значит, она неравновесия. Ее можно обыграть. А вот эту нельзя. Смотрите сюда. Бумага, колодится железная рука. Внутри себя те же камень, ножницы, бумага. Как видите, да, все то же самое. С плюсами-минусами. Но теперь попробуйте сыграть против этого камень. Гарантированный проигрыш. Три минуса. Попробуйте сыграть против этого ножницы. В одном случае выигрыш, в, друг, в двух случаях проигрыш. Будете проигрывать. Попробуйте сыграть карандаш. Опять один выигрыш, два проигрыша. Значит, и так. Если вы используете эти три стратегии с равными шансами, то вас нельзя выиграть. И правильная стратегия против вас ⁇ это опять любая смесь вот этих трех, и тем самым равновесная стратегия ⁇ это как раз смесь этих трех с, вес, с равными весами, что я и получил после долгих мучений, и списав и здесь, и здесь все в Вот. Но на самом деле, видите, проверили мы это мгновенно. Итак, все, кто присутствует здесь, и дети их. Знаете, как играть в камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода и железная рука? Нужно с равными шансами смешивать железную руку, колодицу, бумагу. И если против вас будут вот эти вот камни, ножницы и карандаши, то вы будете выигрывать часто и много. Девочка, как тебя зовут? Ярослав. Ярослав, ты поняла, да, как играть? Весь детский сад обыграешь. Вот так. Это такой этюд, это был этюд. Так. Отлично. Ну что же, мы, наверное, переходим к более серьезным вещам. А, следующая называется игра сет. Поднимите руку, кто ее знает. Остальным сейчас я ее расскажу. И очень порекомендую, просто вообще изо всех сил порекомендую игру сет. А правда, я сам у нее очень плохо играю. Не поверите, я математику этого сета вдоль и поперек всю изучил и понял. И очень плохо играю в нее. А еще вопросы хотите? Вопросы? Вопросы? О, по этой железной руке, а? Да. Чтобы вот эти это сработает, сколько игр нужно О, много. Да. Спасибо, да. Очень, очень хороший, правильный вопрос. А, но, если, но если действительно против вас будут вот эти три, как бы, ну, даже, то вы будете хорошо выиграть. Но если, как бы, если только, то он быстро нащупает. То есть, на, на самом деле, наверное, кто долго играет, он уже понимает примерно, что то же самое происходит, но на личном опыте. Так. Сет. сколько? А, мы упираемся в Пашу по грудину, правильно, сверху? А? Uh, Не-не-не, ah? nee, nee, nee, ты, ты что, ты знаешь, какой? Я, кстати, тебе рекомендую все-таки приехать, даже. Пусть, может, он к нам. После... Восемь будет, eh, будет концерт Паша Пограддинова в Эдисоне в 130-м квартале, вот, и думаю, что многие из присутствующих туда прям поедут. Саш, ты обещал транспорт, да, как-то даже? Он, видите, Саш Пилатова в синей рубашке? Кто поедет, те потом, после окончания лекции, я подпишу книгу. Да, я еще, еще одно извинение хочу сделать, чтобы в этот раз, эм, ну и вообще с недавнего времени. Я, я настолько измучился их возить на себе, что я перестал их ну, как бы вот, ставить ящик, раздавать за добровольные пожертвования, и теперь я, в общем, как это называется, использовался и просто, да, теперь их продают за меня, вот, поэтому... Но, но, друзья мои, но их по-прежнему абсолютно бесплатно можно скачать в интернете. То есть если не неохота платить, то и не платить, а просто скачать и читать спокойно. Вот. А так там вот лежат, я, естественно, всем подпишу. Так вот, пока я буду подписывать, пока я буду подписывать, Саша организует транспорт всем, кто потом поедет на Пашу Хардинова, и мы поедем туда, значит, слушать концерт. Так, ну что? Что такое сет? Это некоторое количество карточек вот таких вот. А какое вы мне сам, сами сейчас скажете, кроме тех, кто знает. Значит, э, на каждой карточке изображено один, два или три вот выбор между один, два или три объекта синих красных или зеленых заштрихованных залитых целиком краской и пустых видоромбик Вида вал или вида волна такая, которую я никогда не могу нормально нарисовать. 81? Да, правильно, 81, 34, конечно. Вот. Значит, это первое, да, первое утверждение, которое ты банклассируешься, да? Да. Ну, да, в обычных школах э, степени как-то ну, не, не, не вполне доходят до учеников, поэтому сразу видно, что если сразу говорят, то это на класс, скорее всего. Ну, либо, либо сам на ну, свою там, моих речей. Вот, короче, мы каждый раз выбираем одно из трех, и при фиксированном выборе этого у нас три раза больше получается ситуация, если мы привлечем выбор, то есть будет один, два или три, это три варианта. Для каждого из них синий, красный и зеленый. Трижды три уже. 9 вариантов. Можете рисовать такое дерево, да, себе, в голове, что на каждом этапе растраивается, не расстраивается, да, а растраивается от слова три, утраивается, утраивается. Количество вариантов. Вот дальше мы должны сказать такой, такой или такой для каждого из возникших девяти позиций. То есть опять домножить на натрий, и на следующем этапе тоже домножить на натрий. Ну и, соответственно, получается, что 3d3жd3g3. Ой, 3d3 Это 81. Значит, такая 81 карточка. Теперь что происходит дальше? Дальше. Эти карточки в некотором количестве выкладываются на стол. Ну, конкретно в начале 12, потом там, ну, потом чуть сложнее, но суть в следующем, что выкладывается 12 карточек, и все одновременно пытаются найти комбинацию из трех карточек со следующим свойством. Каждый признак в них, да, ну, они, ну я заранесовал рядом, чтобы не будут, ну, например, вот, вот эти три карточки, да, найденные, совершенно произвольно они здесь лежат, как угодно, да, и они обладают следующим свойством, что какой бы признак ни взять, либо совпадают все три значения признака, либо все три раза. То есть, если, например, здесь и здесь два объекта, а здесь один, все, это уже точно не сет. Да, сетом называются три карточки, в которых любой из четырех признаков либо является тождественным одним и тем же на всех трех, либо полностью различными значениями. То есть, например, все по две, один синий, один красный, один зеленый, один заштрихованный, один литый, один пустой, и все загоголены вот эти. Это сет. А, например, какие бы здесь ни были признаки, если две карточки по две одна одна, то, уважаемые, если там два, два залитых и один штыкованный, не сет, независимо от того, что у там. То есть по каждому из четырёх. Вот. Но вот эта ситуация, эта, эта ситуация называется сет. то я схватил, тот говорит, ну, как бы, кладет рядом с собой. Это его взятка, как преференция, да? И дальше, как бы, у кого больше взяток, кто-то выиграл. В процессе игры они подкладываются снова. Если из двенадцати никто не видит. Такого, такой комбинации, вот то тогда, соответственно, докладывается еще три. А если из 15 никто не видит? То, то да, Значит, правильный ответ. Попробуйте надеть очки. В моем присутствии несколько раз была ситуация, вообще я могу... Реально собрать сет обычно только тогда, когда никто ничего не видит, и я прошу пять минут подумать. Тогда у меня включается система перебора, которую там я разработал, но она работает бесконечно долго. То есть ну, настолько несерпимо долго, что, понятно, любой ребенок, который играет хорошо, он, ну, понятно, она наверное, не нужна сразу если сеты видеть и все. Вот. Но, тем не менее, она позволяет полностью проверить. И вот, вот что было действительно несколько раз, это, когда уже хотели выкладывать новую, я говорил, нет, стоп, стоп, стоп, сейчас будет перебирать, перебираю через пять минут говорю, вот же! Ну, вот, ну, он был очень чистым математическим путем, перебором в голове. Вот. А, ну, собственно, тем не менее, бывает ситуация, когда вот так и сета нет. 18. Но только в теории. То есть можно ручками построить, ручками построить такой пример, что сета среди 18 карт нет. Я никогда в жизни такого не видел, но ну, я не то чтобы прям очень много делал. Но за те времена, когда я играл сам и смотрел на игры других, такого не было никогда. А теперь врубаем компьютер. Врубаем компьютер. Так. Доску временно убираем. Сейчас будет пример в студию. И заодно несколько еще слайдов. Вот, то есть сейчас, значит, мы послайдим немножко, а, а пока, значит, в студии будет некоторый пример. А, так, открываем. Вот этот, а, вот там, где начинается... А, ой, это... сейчас. Иркутск, вот, вот кажется, 26 августа, бачка. Так, и вот-вот 20, вот здесь написано 20. Сет 20 нет, ну вы уже поняли. Это 20 карточек без сета. Пример мне прислал слушатель на канале и вознаградил меня миллионами ферматических писем одним таким письмом. Вознаградил за все. На самом деле у меня было штук двадцать писем от слушателей, которые вот просто с лихвой компенсировали письма э, полумных людей, которые доказывают тирею фирмат, антрисекцию угла и так далее. Вот, то есть с лихвой вот, э, вот такие письма, да, людей которые долго-долго в чем то разбирались и подсказали мне что-то. Вот 20 карточек, и он там долгое рассуждение даже провел, почему нет, ну можно и так перебрать, как бы. Идея такая, если у вас есть какие-то две карточки, то в потенциальном сете третья выглядит однозначным образом. А именно, смотрите, здесь заштриховано, здесь заштриховано, значит третья тоже заштрихована. Здесь красная, здесь синяя, значит третья тоже зеленая что-то я сказал не то, да? Вот здесь ромбы, здесь волны, значит третья, а да? То есть все однозначно, все однозначно. Здесь три, здесь три, там тоже три. То есть вид третьей карточки однозначен. И, кстати, это подсказывает нам, что такое сет. Сет это прямая в четырехмерном пространстве над конечным полем из трех элементов. Я прошу прощения тех, кто не изучал алгебру в школе, это просто для тех, для тех кто изучал, маленькие комментарии. Остальные бросайтесь сразу за алгебру, потому что, на самом деле, эту игру нельзя было сочинить, не зная этой алгебры. Так же, как игра Добль, которую, может быть, многие из вас знают, это поиск... Э, это, значит, система игры Добль — это прямые на проективной плоскости над полем из семи элементов. Просто. И она была придумана математиками для всех людей. И без математики придумать ее было в принципе невозможно. То есть никак нельзя вот эту конструкцию, которая там есть, воссоздать без математики нельзя. Есть еще похожая йота, которая играет. Как? Йотта. йотта. да? Только там три признака. Я слышал тоже, да. Там только признаков четыре, но три, три типа. Mm -hmm. То есть, тогда... Ну, в общем, да, так вот, потом, да, как поперло уже У меня В Ростове я был в горном доме, меня пригласили туда. Там прям тысячи игр стоят на полках, комнатах, ртуется в них, там режется. Вот, вообще здесь нет сета. Можно просто перебрать. А 21. А 21 всегда есть, и это трудная математическая теорема. Ну, тут, конечно, что делает математик нормальный? Он задает следующий вопрос. Ну хорошо, если признаков 4, то 21. Это то количество, при котором уже точно есть сет. Хорошо, это кто-то доказал. Ну, естественно, до этого знали и про 3, и про 2. У меня была там гипотеза про два, что, ну, вообще, у меня была гипотеза, пока я не стал изучать литературу и пока мне не прислали, я э, думал, что для n признаков 2 в n нужно сетов, ну, карточек, чтобы не было сетов, это максимум, что просто стройте куб 2 на 2 на 2 на 2 вместо 3 на 3 на 3, и в нем, понятно, не будет ни одной такой прямой. Вот, но очень быстро выяснилось, да, старший сын построил пример из 9, где, соответственно, сета нет, то есть э, на трех признаках. Ну а вот мне прислали на двадцати 4 признаков, для обычного сета. Ну и математика, естественно, задает вопрос а для 5. Ответ 45. 45. То есть, если пять признаков, и в эти 243 карточки, то есть, если какой-нибудь придумал пятый признак, ну, не знаю, а, какой еще уши здесь какие-нибудь. Нарисовать 1, 2 или 3 уха. Ну, в общем, что-нибудь такое, неважно, придумать какой-то еще признак. Вот, будет 243 карточки и, возможно, 45 карточек без этого. А для шести? А для 6 кажется, 122, и это результат кажется 2017 года. А для семи? А для семи это неизвестно науке. Уже открыт. Вопрос уже открыт. То есть сколько нужно выложить карточек в игре 3 в 7 вот такой вот? где три седьмой карточек, да, сколько карточек, чтобы точно был сет, это просто на данный момент неизвестно. Это, на самом деле, э, деятельность очень активная, там есть оценки, например, в 2013 году был результат, что если n признаков, то при 2.8 в степени n карточек сет обязательно есть. И это замечательная, трудная теорема трех авторов с фамилиями первого фамилия Крут, вот прям на Крут, да, у второго фамилия Лев. Лев. А у третьего, прошу прощения, фамилия Пах. Ну, действительно, вот крут, лев и пах, вот три фамилии такие. И у них такая теорема, вот крут, лев, пах, о том, что 2 в степени 8 венны достаточно для того, чтобы А всего 3 венный. То есть, ну как бы понижение экспоненциальное на самом деле. Вот. Вот такая очень интересная деятельность где математики перекликается непосредственно с играми. Так, ну и уж раз мы с вами, раз мы с вами начали смотреть картинки, то давайте их продолжим смотреть. Давайте их продолжим смотреть. Давайте я вам а, покажу картинку с названием Антарктида. Так, ну это вопрос по географии, да? Это, это на самом деле, просто э, два прикола, которые можно было бы вначале ставить, но давайте их к концу как раз. Значит, ученые зафиксировали в Антарктиде самую низкую температуру на планете. Самая низкая температура на Земле составляет минус 98 градусов Цельсия, выяснили ученые. Новый температурный рекорд был зафиксирован на севере Антарктиды. По мнению исследователей, температура может упасть еще ниже, если для этого будут подходящие условия. Как вам такая новость? Есть аэропорт. Да, ну да, я должен был ожидать мгновенный ответ. У Антарктиды севера нет. Это внизу, да, она Южный полюс захватывает. Либо это все побережье, но тогда это тоже бред, потому что на побережье 98 градусов не может быть. То есть это заведомо неверно, ни в каком смысле слова север. То есть, если вы возьмете направление от этой точки в сторону значит, севера, да, то все равно еще долго будет Антарктида. Поэтому это, это точно бред. А как этот бред мог быть э, рожден? Здесь мы попадаем в область догадок. Мы не знаем, как устроен мозг того журналиста, который писал новость. Но я рискну предположить. Он узнал, что минус 98, и знает, что на севере холодно. <смех> это моя версия, это не утверждение математическое, я на нем не настаиваю. Очень, очень часто ученые путают вот то, что, во что они верят, выдают за то, что доказано. Это очень часто, к сожалению, бывает. Может, в... он в другом <смех> Ну, плохо его знает. В общем, э, моя версия такая, но я на ней не настаиваю. То есть это, это мое предположение, как это... Я вообще не люблю смотреть новости. С точки зрения их анализа, вот, ну, что они означают, как они получены, почему именно так написано. Так, ну следующая новость тоже вас порадует. У нас мир-то воно понятно, а но тоже тут оси. Ну, не знаю, да. Короче, да. Давайте вторую новость, посмотрим, тоже веселую Выключаем эту. И метеорит. Скорость метеорита. К Земле летит астероид размером с Биг Бен. В этот же день можно наблюдать суперлуния, но это уже офф-топик. НАСА предупреждает, что 85-метровый диаметр астероид приблизится к Земле вечером 19 февраля. Небесное тело, получившее название 2013 МДБ, летит с ошеломляющей скоростью 48 тысяч километров в час. Ваши комментарии? Ну, сгорит само собой. Взорвется, сгорит, там что-нибудь такое. А, нет, я пробую на самом деле про ошеломляющую скорость. Километра. А это быстро по космическим. Ну, на самом деле, 13 на один порядок. А, ошиблись, но все равно. Это 13 километров в секунду. И по космическим масштабам эта скорость, если и ошеломляет, то снизу. Скорость-скорость у Земля за вокруг Солнца вообще. 30. Молодцы, Блин, есть еще места, где знают наизусть… Я их недавно наступал. Ладно-ладно, -а -а -а! <сос Voices> я верю, что вы и так знаете. Значит, 30 квадратов в секунду. Вот, <сосвоечка> ну, кроме бывают ситуации, когда в аудитории никто не знает скорость вращения Земли вокруг Солнца. Какое случается? Да, и это правильное объяснение, что они вот так сближаются. Действительно, он, он на самом деле, сближался с Землей под таким вот довольно острым углом, и тогда, действительно, возникает скорость от 10, там, до 50 вполне. Да, ну вот, так сказать, она ошеломляет, но тем, что она медленная, но объяснение здесь вот такое. Так, ну что, давайте постепенно завершать. Почему лист имеет такую формулу? Почему он 297 на 210? Я знаю, я знаю. Знаешь? Да. Почему? Потому что формат А0, площадь формата А0 принята за один квадратный метр. А потом э, да, по пропорции вы, выбраны так, чтобы при складывании пополам... <смех> да, соприкали. это первое, а второе — пропорции. Совпадает, это очень важно, да. чтобы я мог... Вот я написал что-нибудь там такое, «Друзья, приходите на лекцию Саватиева», а потом решил, «Слишком крупно, э, не, не скромно». И уменьшил размер до такого. Но нужно, чтобы они не растянуть губы, вот так у меня и так, да? То есть пропорции вот такого листа... И вот такого листа должны, естественно, совпадать. Большого и маленького. Но это означает, что если пропорции листа состоят в том, что, ну, допустим, эта сторона 1, а это x, да? Корень из 2 когда Да, да, то получается, смотрите как. А вот этот 1 должен относиться к х, в свою очередь, так же, как х к удвоенной единице. То есть 1 на х должен быть равен х на 2. Какое у этого уравнения решение? 1 делить на корень из 2. Ну, а х равно корень из 2 просто ответ. Потому что х в квадрате равно 2. Если 1 разделить на х пропорция равна пропорции х к 2, то, значит, х на х равно 1 на 2. Получится свою низу. А причем а при здесь 227,210? А, вот это уже... О, это бы нас далеко завезло, но нам уже пора завершать. Площадь формата 0,1 квадратный метр. Это да, но там тоже соответствующие размеры. Вот. Такой же пропорция. А, ну да, да. Но я просто хотел сказать, почему так... Почему так почему мы утверждаем, что это близко корень корню из двух. Это если сократить на 3, это 99,7. А, так вот здесь есть великий секрет, который называется цепная дробь. А, цепная дробь, цепная дробь, она выглядит вот так. Корень из двух — это точное равенство, пишу. 1 плюс 1 делить на 2 плюс 1 делить на 2 плюс 1 делить на 2 плюс 1 делить на 2 плюс 1 делить на 2 плюс 1, 1, 1, 1, 1 равен до бесконечности есть такое точное равенство. И если мы его обрубим вот на этом шаге примерно, или на этом, если я чуть-чуть перепутал, и потом сделаем обычной дробью, у меня получится офигенно близкое приближение. Если вы наберете 99,7 на калькуляторе, вы от корней из двух начнете отличаться в четвертом знаке, если вообще не в пятом. Ну, по-моему, там отличие в четвертом знаке на одну единичку. Вот. Так что вот так это получено. Это одно из приближений этой цепной дроби. Обязательно приглашаю всех Заниматься цепными дробями. Это, это супер интересный захватывающий опыт, который до сих пор, хотя и у придумал и в книге, до сих пор есть какие-то открытые задачи, причем в большом количестве. Так. Ну что же, давайте, знаете, чем закончим? Одной игрой, которую я вам предложу поиграть. Э, ну, не со мной, а друг с другом. Включайте. Последний слайд. Все. Последний слайд. Называется игра детерминант. Игра ⁇ детерминант ⁇ Игра устроена так. 3 на 3 таблица. По очереди заполняется игроками двумя цифрами от 1 до 9. Каждая цифра может использоваться ровно один раз. Значит, если ваш соперник использовал цифру 3, уже вы не можете использовать цифру 3. Ну и так постепенно у вас возникает таблица три на 3. Что, не врубается, да, он? А. Вот. И эта таблица три на три заполнена чис... цифрами от 1 до 9. Что вы дальше делаете? Считаете определитель. Он же детерминант этой матрицы. И это целое число, есть выигрыш первого у второго. Если оно отрицательно, значит первый и второго проиграл. Вот. А, Математик тоже шутит книга. Значит, мне рас, это, Да, я да, опять это спасибо читателям меня навели слушатели канала на это, вот, мне рассказывали, что одно время среди первокурсников Михмата была популярная игра в определитель на деньги. Двое игроков чертит на бумаге определитель, по очереди заполняют, определитель читают, и с учетного знака это и есть выигрыш. Вот. Значит, э, должен вам сказать, что когда мы недавно на школе Лэш с Женей Смирновым, работающим математиком, попытались решить хотя бы игру 2 на 2, это нам удалось в третьей В игре 2 на 2 уже не очень тривиально, хотя там есть совершенно четкое и понятное, когда вы долго подумаете, совершенно вот сразу, ну, первое, первое и второе, что приходит в голову в игре определитель 2 на 2, где 1, 2, 3, 4, оказывается неправильным ответом, как правильно играть. Можно полностью все досчитать. Выигрывает первый, выигрывает два. Попробуйте понять, как это нужно делать. В игре три, -на -три» я не знаю, как это Я не знаю вообще известна ли выигрышная стратегия, но, наверное, компьютеру известно то, что здесь перебор не очень большой. Но реально ее применение практически невозможно, потому что много очень помнить, да что. Я вам просто рекомендую ее. Вот. Играйте свободное время, а я хочу завершения. Вам рассказать про империю математики, которую мы строим. Все, можно в очередной и последний раз сменить, значит, шинели на юбочке, да, или как там, в общем, доплатиться. И, значит, я здесь сейчас напишу все наши ресурсы, куда я приглашаю каждого из вас. Вот. Значит, вот это называется «Первый канал». Когда-то мы просто это называли, математика просто, ну, он так и называется в интернете, но в какой-то момент у нас появился второй YouTube-канал, и мы все время говорили, на втором канале, на втором канале, на втором канале. Все ржали. Я говорю, ну раз все ржут, тогда давайте первым назовем первым каналом. У нас телевизор нет, поэтому я не знаю, что все ржут. Но, видимо, это что-то связано с телевизором. Поэтому первый канал, у него вот такой адрес, YouTube, slash c слкматематикс через юг. Вот. И здесь находятся несколько разделов тематических. Один из них это такая как бы вся математика. Пан-математика. Я ее начал записывать. Сейчас немножко приостановил, потому что не могу в голове привести порядок, но все это будет продолжено обязательно. Второй там, один, один еще раздел называется «Олимпиадные задачи». Там некоторые задачи разобраны. Там будет очень много всего, пока там мало. Пока на данный момент роликов, но тоже есть. Но еще раз. То есть это как бы... Да, сюда же попадают все открытые лекции. Вот, например, вот эта лекция, которую мы сейчас читаем, она туда попадет. И, соответственно, все могут смотреть после этого во всех городах. Лекции, конечно, частично повторяются, потому что все-таки хоть у меня тем и немало, но лекций по городам гораздо больше тем тем. То есть, допустим, у меня 50 разных тем, а лекций в год уже 200-300. Вот. Так что там ну, в разных городах бывает, там, если вы видите похожее название, значит, второй уже смотреть вряд ли имеет смысл, только если вам, не знаю, хочется поржать над шутками, которые обычно разные бывают. Вот. И есть второй канал. Значит, второй канал называется Маткульт. Да, этот канал Математика просто. Математика просто. Второй канал называется Маткульт Привет. Мат, ну как физкульт Привет, да, бывает. А тут Маткульт Привет. Раньше он назывался Саватеев без границ, Саван Лим. А сейчас он называется Маткульт Привет, и на нем, ну грубо говоря, все кроме математики. Ну и математика тоже все равно есть немножко. То есть она как бы туда попадает побочным образом. Но, ну, например, на Недавно там вышло огромное интервью, беседа с моим учителем Александром Ханевичем Шинем, который некоторым из вас наверняка знаком по, книгу, по книгам по программированию, по контрастификациям теха и так далее. Вот. И у нас беседа на два часа, и внутри нее он, например, очень понятно, прямо по полочкам раскладывает, что такое НП-полная задача и что это за проблема по равная NP. То есть вроде беседы, музыка, то сё, поем песни какие-то, потом раз — он объясняет про «П неравной NP. Вот. Но, ну, в общем, э, на самом деле математика есть везде. У нас везде, что, что бы мы ни делали, у нас всегда получается все равно математика, в конце концов. Поэтому вот этот канал, значит, я, э, я не могу сейчас дать э, вот полный адрес, то, что он с какими-то процентами, плюсками и так далее. Здесь нам дали, когда в 10 тысяч э, подписчиков стало. А этот еще нет. Он, на нем мало народу, пока 3000 человек там с лишним. Поэтому я призываю всех. Помочь нам довести его до 10 тысяч, мы получим нормальный человеческий адрес, там, например, откуда привет или что-то такое, что можно уже передавать дальше в качестве ссылки. А пока он здесь указан, вот, ну, типа, интересные каналы. Там же, кстати, химия просто, которую я всегда всячески рекламирую. Вот, это Александр Иванов из Эксиринбурга. Он наш такой, как бы, ну, ну, он такой старший товарищ очень младше меня намного, но в делах интернета он гораздо более продвинутый, он очень много советов давал и предложил это имя. То есть, химия просто предложил нам стать математикой просто. Это его подарок. Вот. Значит, дальше есть Саватиев XYZ. Это сайт, на котором свито все на свете. Все, что было еще до этих каналов, там 700 лекций примерно, находится. И там же для ваших детей 100 уроков математики. Значит, в принципе, сегодня можно... Не жаловаться на умирающее образование, а получать его в интернете и вот адрес. Заходите сюда и не жалуйтесь больше на минобра, просто его игнорируете. Получаете. Также здесь можно бесплатно скачать книгу Математика для гуманитариев, которая там лежит, для тех, кто готов потратить денежки на благое дело продвижение математики и библиотеки Молчанова одновременно и то и другое вот, и я все эти книги подпишу а теперь, спасибо за внимание да, еще контакт, контакт контакт э, Алексей Саватеев вот и, и подчеркивание и Инстаграм который я здесь адрес не пишу но он есть, есть еще Facebook, есть Instagram, ведут в основном волонтеры, в основном. Но иногда и я, всякое бывает. Э -э иногда залезаю. И ЖЖ, который веду только я. Так, ну вот. Э -э собственно говоря... А, ЖЖ просто Савватеев. Просто Савватеев. Вот, вот, значит... Э -э Савватеев, Так, здесь Инстаграм, здесь FB написано. просто красный списался. Так, дорогие друзья, я желаю вам самого классного и плодотворного учебного года. Вот. Э, будьте оптимистами, все лучше впереди. <сؤال> <сؤال> вопросы? Вопросы? Вопросы? Вопросы? Вопросы? Есть вопросы? У матрицы, но ну, это, значит, если написать систему линейных уравнений из трех неизвестных а, и справа поставить столбец каких-то значений, то если ты будешь решать ее, вот прямо, значит, избавляясь там, от x, а потом от y, то у тебя получится выражение, что z равно некоторой жуткой конструкции вверху делить на некоторую жуткую внизу. Вот эти жуткие конструкции являются этими определителями. А, но ну, конкретно это, ну да, на самом деле, давайте действительно скажу. Значит, этот умножить на этот умножить на это. А, плюс, а, очень классная конструкция, будет два магиндовида. Вот такой магиндовид. Это со знаком плюс идет каждое из выражений. То есть это умножить на это умножить на это, плюс это умножить на это, плюс это умножить на это, плюс это умножить ну, на это, плюс это... Ой, это на это, это. первый магиндовид. Это положительный магиндовид. есть еще отрицательный магиндовид, который отражен на э, соответствующий угол с минусом входят этот на этот на этот вот этот на этот на этот и этот на этот на этот то есть 6 слагаемых три с плюсом, три с минусом нас так учили просто в седьмой школе что нужно нарисовать два магиндовида и провести палочку внутри вот. Рафаил Кабанович Гордин, Александр Ханьшень и Аркаша нас учили тому, как запоминать мы этот самый определиться через Вот, Так что вот очень легко, действительно, я на всю жизнь запомнил. Еще вопросы? Иногда они настолько прикольные, что я даже отвечаю. Но в основном я, я пишу... Ну, я, я не, не могу, я стараюсь просчитывать. На самом деле уже копится некоторое количество писем, которые я не могу прочитать. Если письмо больше, чем пол страницы вероятность того, что я его прочту, очень низка. Ну, в смысле, если от незнакомого человека. Вот. Но вообще, письма там длиной 2 три строки я стараюсь читать. Как ни странно, переписка чуть-чуть действительно превратила, после того, как я очень грозно в интернете заявил, что я совершенно не осенизатор вообще. Ни разу я не осенизатор, а популяризатор. И, пожалуйста, не присылайте мне запечатанный конверт соответствующую субстанцию, а сразу в унитаз. Тут же. Вот. И писем стало меньше. Ну, плохих, а хороших больше. Ну и потом я написал, что я не считаю слишком длинных, и мне стали коротко писать. Алексей, я доказал, доказал, доказал, тебе ферма. Правда, правда. Таких ну, тут я не знаю, что ответить, тут сложно что-то ответить. Да. Но стало хуже, на некоторые лекции приходят люди и выручают рукописи. Вот физически на одной из лекций в интернете записано, как я отказываюсь от рукописи, и мне ее прямо всаживают. Вот, просто буквально ниже Нижнем не было недавно. Вот, это, конечно, жесть полная. А, нет, это было всаживание в Москве, а там очень э, застенчиво предложение взять. Я отказался. Ну, понятно, в Москве культура другая, а а надо всаживать, вежливо. Но ту же самую субстанцию, естественно. Так, еще вопросы. Уже нет вопросов. Вот это да. Ну тогда, еще раз вам огромное спасибо, что вы пришли. Понедельник пришли. Это же круто. Понедельник. Вот. И всем удачи. И до новых встреч в Иркутске когда-нибудь.